Приветствую вас друзья. Если у ребенка спросить, а почему ты дерево нарисовал красным? Ребенок ничего не ответит, потому что он вправе пока не знать, каким цветом рисуется дерево. Другое дело, задать этот вопрос взрослому. Я слышал такой ответ от художника, еще в своем детстве. Он сказал, у меня не было другой краски. Шикарный ответ. Ответ, который говорит сам за себя и за живопись. Вот сейчас, в силу своего возраста и опыта, я продемонстрирую, что балуясь цветом, можно уйти от обыденного к живописному. Много ли людей, гуляющих по лесу, замечают его красоту, скажем, в одном дереве или в кустике. Современная жизнь диктует свои условия. Чтобы с большого города, попасть в лес, на живописное место, это как минимум, нужно иметь машину, чтобы ездить и искать это место. Если поедешь за город на электричке, да пойдешь искать красивые места, устанешь и писать не захочется. Короче, как написать свой пейзаж, не выходя из дома, я и провел такой эксперимент. Друзья, показываю и рассказываю вам об этом. Провелся в интернете и специально нашел простенькую фотку с лесной тропинкой. Хотя зачатки художественности в ней есть. Видите пробивающие сквозь чащу лучики света. Но это единственное достоинство этой фотографии. В остальном же, она плоская, бесформенная, зеленоватая масса. Я представил, что сам нахожусь в этом месте. Копировать фотку, как есть, получится такая же сухая фотка. В общем, есть только композиция. Это тропинка, и по ее сторонам стоят деревья. Первое, что я сделал, это развернул фото по горизонтали. Ну, чтобы было какое-то отличие от оригинала. Второе. Я совсем не беру во внимание цвета и колорит фотографии. Цвет и колорит будут браться из головы благодаря фантазии. Итак, начинаю составлять палитру. Абсолютно невзирая на то, что общая масса леса зеленая, я хочу сделать основным кричащим цветом рыжий. Это кадми желтый с кадмим красным в смеси. Он же на белилах. Это для светлых солнечных участков пейзажа. Белила используется соответственно. Синяя краска, это кобальт синий спектральный. Красная краска, это кадмий красный светлый. Кислотный цвет, который не используется в лесной чаще, это бирюзовая. Она хороша для морских пейзажей. Травяная зеленая краска, это лишь для смеси темных мест в пейзаже. Желтая краска, также для смеси солнечных светлых мест в пейзаже. Я специально замешиваю цвета, которые не присущи лесному колориту. Это светлый розово-фиолетовый цвет. Обратите внимание, я не намешиваю палитру, схожую с цветами фотографии. Яркие и кислотные цвета, которых нет на фото. Просто отталкиваюсь от самого темного цвета, к самому светлому. А самый светлый цвет, естественно мешается на белилах. Белильной смесью, в которой добавлено по капельке синей и бирюзовой краски, закрашиваю верхнюю половину полотна. Рыжий, коричневый, темный, крашу низ холста. Короче, рисую подмалевок. Рассказывать особо нечего. Единственное, скажу, я не пишу натуральный, скажем, шишкинский лес. Поэтому специально никакие краски не подбираю. Допустим, листва дерева должна быть зеленой, неважно. Будет коричневый, красный, любой, лишь бы темнее, чем свет на картине. Можно даже каких-нибудь розовых кустиков насадить. То есть полная фантазия художника. Вот, покрасил подмалевок до такого состояния. Теперь нужно усилить контрасты на переднем плане и пописать детали. Также, не важно какими цветами краски, главное соблюдать темное и светлое. Вот например, я специально взял чистую синюю краску и нарисовал ей листву или хвою. Кстати, я совсем не смотрю на картинку и детали рисую, что в голову возбредет. Даже непонятно, что это за деревья, сосны, не сосны, еле не еле, короче, просто деревья, у меня другая цель. Вот, например, рисую розовую елку, а почему бы и нет. Рядышком намазываю синюю елку. В природе такого не бывает, а в картине бывает. Веселенько получается, немножко сказочно. Писать детали и украшать веселые картинки, можно до бесконечности. Думаю для этюда хватит. Сделаю некоторые выводы. Если нет возможности выйти на пленер, а рисовать очень хочется, берем фото, как отправную точку композиции. А дальше, просто проявляем фантазию, то есть не слепо подбирать краски, как на оригинале, а полная свобода действий. Я во многих своих видео, говорю, не важен цвет. Важно соотношение темного и светлого. Да, розовые елки, синие листья. Немножко сказочно, но живописно. Покажу еще один пример. Вот картинка, которую я рисовал еще мальчишкой. Копия Саврасова. Только срисовал ее с какого-то советского журнала. Печать ужасного качества. И знаете, что мне нравится в моей копии? Небо. Да, именно небо. Оно зеленое. В тон гор и озера. Зеленое небо, совсем не бросается в глаза, что оно не синее, потому что оно правильное, по соотношению темного к светлому. И вот в сравнении фото и картина, отличаются как небо и земля. Если бы я не показал это фото, кто скажет, что я не был в этом месте, и не писал натуры? На этот этюд, ушло всего пару часиков, один сеанс, а-ля Прима. Уважаемые друзья, иногда, чтобы похулиганить в живописи, просто заставляйте свою фантазию работать. Если встретите в лесу розовую елку, не пугайтесь, природа тоже может пофантазировать, ведь она лучший художник. Всем творческих удач, и до новых встреч.